И здравствуйте, дорогие друзья, с вами Робокрепер, конечно же, как всегда. И сегодня мы будем играть не просто у нас дома, а в деревне. Да, как вы заметили, я в деревне. Я ее нашел без съемок. И, конечно, это было очень-очень тяжело. Как видите, я почти потратил а, кирку, меч, это... Ну, то есть еще топорик. То есть они почти скончались. Ну, ничего страшного. Вот, я этого чуть-чуть накопаю. Полублоки. каменные. И, кстати, да, я еще извиняюсь еще раз за то, что не попрощался с вами в прошлом выпуске. Ну, блин, я просто забываю посмотреть. Ну, простите, дорогие зрители. Вы, наверное, это слышите? Это просто вещи стираю. А что, нельзя постирать? Ну, я, конечно, не знал, что я собирался сейчас снимать вострэй, но просто я еще не могу забыть то самое мир негатива, поэтому снимаю, снимаю и снимаю. И, конечно, меня может плохо слышно. Но ничего. Ссылку в описании на таункрафт я вам не дам, потому что ну, не знаю, просто не, не лень искать опять этот сайт и так далее. Ну ничего страшного, ведь вы же не обижаетесь. Ну и так я собираю морковку. Да, вы думаете, откуда эта супер-пупер-большая стенка? Ну, не очень большая а супер-пупер. А вот откуда? Я ее сделал. Видите? Блин, а, сейчас. Ну, видите? Возле, на... Возле меня нет ни одного деревца. Я все потратил на вот эту дурацкую супер-пупер-стенку. Отмобов. Чтобы эти жители меня не доставали. И да, у меня есть вроде дверя нету, значит, начал да, не да. не буду делать. О, вс ⁇ Шуница, пшеница, цукосная, да, да, да, да, не да, да, да, да, да, я да, да, и в следующей части... Подожди, что ты продаешь? О, эмираль. Не нужен эмираль. Бывают такие баги, что можно вернуть тебе всю пшеницу. Только если требуют поменьше. Маша, помри, урод. Помри. Столько потратил на один эмираль. Ты нормальный ли блин. За три эмиральды. Восемь яблок? Аж восемь. Ты бавил мой, пацан. Эй, что продаешь? Я только две, иди к черту. У меня вообще гравия не мах. ты спик получишь. Стопэ! О, видели? Сказал стопэ, он меня услышал. Вот это нормальный пацан копали себе полублоки, и это ведь круто Ладно, ладно, ладно, мне может сейчас позвонить мой друг, но Вы не обижайтесь, если его так будет сильно шуметь. Просто это он любит мне позвонить. А ла ла да, Юра. Ты будешь играть? Во время серии? Какой? Я снимаю летсплей по выживанию. Назал, нажал на стол. А? Нажал на, а? на стол. Нет, я по-любому твою предупредил дорогих зрителей, что ты мне позволишь. Ладно, дорогие зрители, подождите, я сейчас поставлю на паузу. И мы снова и в игре, потому что мой друг хотел в Батлу поиграть. Я думал, сейчас мы сыграем на сервере. Но нет, потому что он там забанен, типа. Но ничего. Ура, у меня уже стак пшеничкой. Хорошо. И я знаю, если бы я читерил, вы бы подписались от моего канала. Но я буду только в описании, ну то есть в модах, когда буду моду снимать, я буду только там читерить, потому что всегда, все читерят в обзорах модов. Даже Бендер, Лололошка, кто еще не читерил? Так, о чем мы? А, да. Мы хотим дальше выживать, выживать и выживать. Деревню мы нашли. И, кстати, что вы делаете у меня в компьютере? Ой, это ошибка. Это я хотела сделать вообще-то в обзорах моря. Сдыхай, житель. кстати, что ты продаешь? А, я ж тебя хотел уже убить. Что на месте, житель? Урод, забежал домой. Привет. Три, шесть, шесть умираль, сдохни, сдохни! Уже легко найти два железа. Я тебя же убил! Сдохни уже! Ладно, что там дальше? А, точно! Я теперь буду переселяться! Да, переселяться именно вот в эту деревню. Ну, сейчас поставлю сюда верстак, чтобы делать сундук. Надо долго бежать Ой, я два Я все какого бы просирал Ну то есть я мог бы их вырастить Ну то есть отрастить Но не получится же Я их всех прокакал Так вы поняли, конечно же Я думаю, что вы поняли О чем я говорю И да, как вы заметили, если я играю на Таункрафте, я еще что-то не сделал. Очень любопытно. Я еще чего-то не сделал. А? Не догадались? Таункончик. А вот и почему. Потому что я еще не находил воздух... воздушных осколков. Они мне нужны для, для того, чтобы это... Сделать посох ученика, еще из посоха ученика сделать уже там крафт. Ой, то есть там кончик. Надеюсь, я не забуду. Поставлю деревня вайпоинт. Вот. Блин, угу. Полина, что я на иностранном бежу? пишу? Не, не. Вот так вот. берем. И все. Иду домой, иду домой. Быстро забрать вещи. Там то есть еще пару дней пожить, сдохну, пару, сдохне, сдохне, сдохнет. Сдохне, сдохнет. А стой, сдохнет. Ну то есть там у меня просто шахта я же не могу ее оставить. Ну то есть я буду приходить сюда. О. Кстати, надо построить мостик, чтобы быстро бежать. И я бегу туда. Та да А-а-а! -да, -да мои ноги! И да, кстати, вы наверное уже знаете Эндер Бро. Он мой, типа, лучший друг. И завтра, наверное, я буду с ним снимать лестплеи и, на, конечно, на чужой карте, вы знаете, наверное, Ваня, который, на которой, на его карте играет, ведь вы, наверное, слышали о нем. А кто не слышал? У него есть свой собственный канал, он с Ладиком играл. И да, кстати, канал моего друга называется Влад Серегин, ну, чтобы вы знали. А то вряд ли.